Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Егор Белоусов. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В центре Дуслык прошла Олимпиада по геологии. В библиотеке открылась выставка, посвященная Году родных языков и народного единства. Итоги мероприятия к 115-летию Мусы Джалиля. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков провел онлайн-совещание с ректорами российских вузов по вопросу организации образовательного процесса в новом учебном году. Обсуждался вопрос реализации проекта «Научно-методическое обеспечение развития качества высшего образования в постпандемийный период». В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Казанский университет посетила делегация Липецкой области. Гости познакомились с историей и развитием вуза. Во встрече принимали участие заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин, начальник управления информатизацией администрации Липецкой области Станислав Корниенко и другие. После презентации делегация Липецкой области посетила Центр цифровых трансформаций и ознакомилась с продуктами, которые разрабатываются сотрудниками данного центра. В детском образовательно-оздоровительном центре «Дуслык» прошел заключительный этап Республиканской олимпиады школьников по геологии. Все подробности далее. Сегодня геологию как отдельную науку в школах не изучают лишь фрагментарно в курсе географии. Поэтому подобные олимпиады помогают школьникам сделать осмысленный профессиональный выбор. Организаторами выступает Министерство образования и науки Республики Татарстан и Казанский университет. Сотрудники Казанского федерального университета являются членами методической комиссии Олимпиады, членами жюри Олимпиады, подготавливают задания и, соответственно, непосредственно работают со школьниками во время Олимпиады. Со школьниками на Олимпиаде работают и сами студенты Казанского университета, организуют для них интерактивные площадки и разнообразные викторины. Находим аномальный объект в коробке с песком. С помощью геофизического метода электроразведки. Студе... О, студенты помогают э, ученикам определить сопротивление. И там, где у нас аномальные значения, они могут найти этот объект и определить, где он находится, построив карту. Мы будем проводить геоквиз, где школьникам будут представлены вопросы про геологию, и им надо будет на них ответить. Например, Вопрос э, про описание какой-либо реки. Среди участников есть учащиеся IT-лицея и школы юного геолога Казанского университета. На палеонтологии нужно было просто определить фасилию, ископаемое животное, окаменевшее, его характеристики, когда оно жило, чем жило. У тебя, грубо говоря, есть 12 камней, ты не знаешь, что это. Тебе нужно определить, написать название, состав Стоит отметить, что олимпиад по геологии в Татарстане всего три. Помимо республиканской, это еще и полевая олимпиада юных геологов, а также межрегиональная геологическая олимпиада Казанского университета. Для многих ребят, которые прошли через геологические олимпиады, это мероприятие стало путевкой в жизнь. Они поступили... Институт диалогии и нецигазовой психологии Казанского университета. И сейчас являются уже наставниками для школьников. А некоторые уже успешно строят свою профессиональную карьеру. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз. В дискуссионном клубе Казанского университета обсудили тему воспитания школьников. Гостями клуба стали Роза Валеева, доктор педагогических наук, профессор Института психологии и образования. Ирина Волынец, основатель организации «Национальный родительский комитет», Илья Андреев, второкурсник высшей школы журналистики Казанского университета. В студии с ведущим Юрием Алаевым обсудили вопросы о способах воспитания подрастающего поколения. Полную версию дискуссионного клуба вы можете увидеть на нашем телеканале, а также на официальном YouTube-канале «Универтовая». В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета открылась выставка Республики Татарстан «Единство народа. Многообразие языков и культур», посвященная Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Выставка открылась накануне Международного дня родных языков, который отмечается 21 февраля. Здесь представлены литература и плакаты в которых отражена дружба народов на территории нашей республики. Впервые на выставке представлены плакаты на удмуртском, Марийском, чувашском, башкирском языках. Мы специально начинаем рассказ с плакатов, которые создавались в первые годы создания нашей республики. Потому что в Казани, где очень давняя типографская традиция издательская, здесь стали выпускать плакаты. До 1926 года татары использовали арабскую письменность. После После чего Яналив новый алфавит на основе латиницы заменил привычную письменность, но с добавлением новых звуков. Такой прекрасный плакат, где представлен весь алфавит латинский с указанием дополнительных букв, которые приближены к близким по звучанию. Латинская графика использовалась не только для татарского, но и для башкирского, чувашского и марийского языка. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. В инжиниринговом центре набережно Челнинского института Казанского университета прошла экскурсия для учеников 8 и 9 класса в школу номер 36. Совместно с преподавателями школьники посетили лаборатории КУКА, спектроскопия оптического излучения и лабораторию электроэнергетики и электротехники. Празднования 115-летия Мусы Джалиля продолжаются. На этот раз его память пошли в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Никакого торта со свечками, только стихи и полное погружение в жизнь великого поэта. Кто такой Мусаджалиль? Мусаджалил – это великий татарский поэт. Мусаджалил писал стихотворение на татарском языке. Улица из такая. У Кремля стоит его память. Кого не спроси, каждый хоть что-нибудь да расскажет о Мусе Джалиле. Поэт-герой, известный не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. На сегодняшний день ему построили в общей сложности около 14 памятников. В честь татарского поэта названа планета, театр, улица, школы, премия и даже посвятили турнир по борьбе кореш в Мензелинске. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Мусе Джалиле. И эту памятную дату празднуют буквально везде. есть умбиш. В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ тоже не обошли стороной юбилей своего выпускника. Традиционно здесь провели джалиловские чтения. Перед студентами выступил с лекцией советский российский историк скандер Гелязов, который посвятил исследования военным годам в биографии Мусы Джалиля и Легиону и это сегодня никто не сомневается в подвиге Мусы Джалиля. До 50-х годов прошлого века поэта считали изменником, как и всех советских солдат, попавших в плен к фашистам. И, возможно, остался им навсегда, если бы Нигмат Терегулов не принес из моабитской тюрьмы тетрадь со стихами Джалиля. Наш татарский мусаджалиль это как э, Есенин для русского народа. Через его произведение весь мир узнал о татарском народе, о его душевном состоянии, о его героизме во время Великой войны. Как будут относиться к татарскому поэту еще через 10 лет – вопрос риторический. Впрочем, ответ можно найти в его стихах. Миндея Шермен. Песни в душе я взрастил вашей всходой, Ныне в отчизне цветите в тепле, Сколько дано вам огня и свободы, Столько дано мне прожить на земле. Анастасия Васютина, Виолетта Басова, Универ -ньюс. На этом все. В студии был Егор Белоусов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!